Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, и мы находимся с вами в Пуэрто-Лумбрерос в одном из интереснейших мест Музея графологии Августа Уэллса. С ним мы уже познакомились, и здесь сзади меня висит более подробная информация, которая также интересна сама по себе. Дальше мы видим здесь информацию о том, кем именно был Августа Уэллс, чем он занимался, и также на следующем стенде есть о том, что представляет для себя метод графоанализа. В центре находится стул и внутри него тоже много очень всего интересного. Давайте подойдем поближе, чтобы было виднее. Здесь есть его работы, здесь есть образец его почерка. И также сзади меня находятся экспонаты книг. И в мы видим Чарли Чаплин, еще есть Далия, Перес Голдос, Чарльз Дикенс, Бетховен. И мы подходим к еще одной экспозиции. Это аспекты интерпретации графологии. Давайте я поближе подойду и Здесь Августа Вэллс нам рассказывает о том, что значит каждая буква, об организации, о скорости, о форме. Здесь можно об этом почитать. И с вами была Ирина Бухарева, графология. Дефис ру.